Павел Николаевич, новогодние украшения вам понравились, как дворы граждане сами украсили и со стороны ЗАО, какие поощрения победителям? Ну, во-первых, мне очень понравилось, как украшена школа 548 -я. и вы такой ролик разместили очень интересно. И, кстати, я участвовал в одном, то есть в один, один класс, нет, даже в двух классах, моя семья участвовала очень активно. Это очень приятно. И вот это все то, что было показано, только об одном. В школе учатся прекрасные дети, у них очень креативные родители и еще более креативные и заинтересованные учителя. Поэтому такая шикарная уже получилась новогодняя сказка, которая потом, благодаря жителям домов новых, переместилась и на улицу. Вот. Это уже несколько лет подряд мы проводим этот конкурс. Раньше это Елена Ивановна Добренкова была председателем жюри. Мы вместе с правком ходили, но из-за пандемии, из-за вот этих вот, ну, к сожалению, негативных, на мой взгляд, изменений муниципальных, муниципальном управлении, теперь приходится подводить итоги только коллективу за «Савкус Поэтому итоги были подведены, и мы... Рады, что действительно дома, жители, такие сообщества получились, и они совместно проводят украшение домов. Это очень красиво. В празднике было много времени, было видно, как это влекает детей, которые многие не поехали, к сожалению, на зимние каникулы, куда из-за пандемии. Очень мне понравилось в 20 доме праздники, мы снимали его или нет, но там был целый новогоднее шоу в доме номер 20. Причем он такой был с фейерверками, с Дедом Морозом, со Снегурочкой. В общем, прекрасно. Поэтому не Нелийный коллектив подвел итоги вот этого конкурса. Вот. И первое место, которое получил 25-й дом, ну они вообще очень креативно, вообще дом большой, и народ там такой увлеченный, они за первое место получают приз от совхоза 5 туй. Естественно, сейчас мы их не, не отдадим, но как только будет возможность посадить, мы выдадим эти туй, они сами их посадят, я даже знаю, судя по всему, это будет такая живая изгородь. Если год 3-4 они побеждают, то они могут вообще превратить свой, ну скажем так, и без того зеленый двор в такой очень зеленый. А второе место, второе, третье и четвертое места, которые там поделили между собой другие дома, вот там мы предоставим яблоки. Только единственный вопрос, какие декоративные нет, но они выберут сами. Совходы, слава богу, сажатся и все нормально, и поэтому вот в качестве... Призы они получат весной, сейчас они, они вручат сертификаты, а по этим сертификатам весной, когда можно будет сажать, они получат деревесную кустарниковую растительность, которая, я думаю, красит и дворы, потому что они действительно очень много делают для того, чтобы жизнь в это непростое время была такой более веселой, потому что, сплотясь, все-таки, такие мини-кондоминиумы, можно будет преодолеть много трудностей. Второе третье место? Там 22-е, там, ну, слушай, еще раз, они все победители, okay. они все победители, без исключения. И поэтому, вот, честно, когда сертификаты будут выдавать, там будет написано, но разрыв был настолько небольшой, потому что комиссия совхоза там лице Иллины Ванны, ну, в общем, у нас тут была целая такая женская Бригада жюри подобралась, которые проводили вот этот конкурс ну и приняли решение. Но для меня они все одинаково хороши.